Дорогие друзья, всем добрый вечер. Скажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно? Сегодня это не моя презентация, презентация Тани Смирновой. Сегодня у нас с вами будет, ну, в общем, все как обычно. Буду выступать я, будет выступать Татьяна Смирнова. Я буду вам рассказывать прогноз на апрель, на наш месяц дракона с 5 апреля по 5 мая. Да, спасибо за десяточки, все понятно, значит, видно и слышно. А потом выйдет вам рассказывать Татьяна. Так что, друзья, не расходимся после моего, тоже а, выступление, хотел сказать, после моего прогноза. Выйдет Таня. А, значит, ну что, все идет. Время не остановишь, да? Все, все равно мы плывем. Плывем в этой реке времени, переходим из года в год, что бы ни происходило на земле, времена меняются. И вот, наконец-то, у нас весна. Красна уже идет, ну, не на всех территориях. Видели, да, наверное, там новости, там, что творится в наших южных регионах, как там занесло, э, э, как это, трасса Дон, да, называется. Просто же стихийная обедское какое-то. Ну, все равно, все равно весна пытается взять все свои в руки. Добрый вечер. Значит, для новеньких надо представить. Меня зовут Пугачева Наталья. А то есть сказала, что у нас будет Татьяна Смирнова, наш преподаватель. Мне кажется, темновато сегодня у меня. Сейчас я. Да, Мусин. Не пойму что еще включить чтобы меня лучше видно было И, собственно... а мне зовут Пугачева наталья и для того чтобы вам было интересно слушать прогноз это я сейчас новеньким говорю все остальные и так знают я рекомендую перейти на наш сайт пугачева ком на сейчас вам наш модератор модератор елена толстоброва сбросит ссылочку куда можно перейти, сделать свою астрологическую карту, для того, чтобы прогноз был более адресным, более понятным. Будете смотреть свою карту Бадзы, искать все знаки, про которые я буду говорить. Вот Лена сбросила, переходите, кто не знает свою астрологическую карту. Там все интуитивно понятно, куда что внести, на что нажать. Если часа своего не знаете, делайте без часа рождения, будете видеть три столпа карт, этого достаточно для того, чтобы немножечко разобраться. Итак, дорогие друзья, итак, с чего мы начали, что все-таки на наши широты, какие бы они ни были, но да приходит все-таки к нам уже весна. С точки зрения китайской метафизики, дракон, который к нам приходит с 5 апреля по 5 мая, Последний месяц весны, а у нас она только-только начала да, заходить к нам. Ну вот тем не менее: Значит, дракон это энергии Земли все еще сильное влияние дерева конечно же остается до самого дракона и, как мы помним первые 18 дней дракона это в основном это все-таки дерево несмотря на то что месяц у нас уже земляной то есть такая у нас с вами негласная дружба между годовой и месячной земной ветви все-таки существует они из одного сезона, ну и значит, что и настроение в обществе будет отдельно напоминать те, которые были с нами в марте. Дружеские, компанейские связи, командная работа все, все еще имеет важное значение для нас, для общества. Кто-то будет переживать позитивные перемены в бизнесе, а кто-то находить удовольствие в общении от общения в личной и семейной жизни люди побольше будут как-то развивать партнерские отношения связи во всех направлениях в апреле 23 -го года в открытых небесных словах, как вы видите у нас появляется наконец-то огонь которого уже давненько у нас не было а огонь мы с вами помним это радость страсть оптимизм позитивный настрой и просто хорошее настроение Отличное время для новых начинаний, открытий, перемен. Пока у нас с вами идет дерево, мы помним, что это все еще такая творческая составляющая, да, все-таки. И это главное направление апреля. Это благоприятный будет период и для духовного развития, и для медитативных практик. Благотворительность прекрасна. Дракон, как мы помним, это цветущий балдахин для тех, кто родился в год или в день обезьяны, крысы или дракона. Так что, то есть, если вы родились в год или день, еще раз повторюсь, обезьяна, крыса и дракон, то, то для вас дракона цветущий балдахин. В Китае мы знаем, ну многие, наверное, знают, что драконы ⁇ это символ императорской власти, всемогущие такое всезнающее существо, полумифическое, конечно же. Ну, ну, не пол... Почему полумифическое? Потому что а, есть такие отсылки некоторых школ, которые считают, что... Все же земные ветви – это какое-то существующее животное. И считают, что дракон – это ну, можно перевести как там, отсылка к крокодилу. Но, тем не менее, дракон есть дракон, мифическое животное, все-таки по своей сути. И, в общем-то, императоров причисляли к тому же рангу, почти по-мифическому. Значит, дракон помогает людям неординарным, таким которые более отважные талантливые эти люди склонны в апреле проявлять собственную индивидуальность действовать возможно творческие прорывы будут захочется творить придумывать что-то новое но вместе с этим есть риск быть непонятым недооцененным а чего в душе может поселиться обида на окружающих и желание абстрагироваться от общества Правильнее всего будет чередовать какие-то э, творческие настроения э, с простым, непринужденным общением с компаниями. Э, что еще можно сказать? Могут, э, конечно, возникать спонтанно-конфликтные ситуации, неконтролируемые вспышки агрессии, волнения в обществе, повышение аварийности на транспорте. Все это может быть. Поэтому предлагаю взять талисманом в апреле лим жирафика. Вот если у вас есть фигурка, поставьте ее. Можно просто изображение взять это такого величественного животного и э, придаст он э, и бодрость и вдохновение. Жираф символизирует дальновидность. Развитый интеллект помогает своему обладателю стать яркой личностью, не пуститься до, до сплетен и мести, быть на голову выше всех, такого в прямом и переносном смысле слова. Обладает свойством привлекать удачу, благосостояние и счастье, несет верность и любовь. Фигурку жирафа можно, может быть талисманом для творческих людей, ученых, политиков способны привлечь в свою жизнь новых каких-то замечательных людей с которыми вы создадите дальнейшие дружеские отношения поставьте его можно будет в любом месте чтобы он смотрел обычно мы все фигурки ставим чтобы они смотрели лицом в центр квартиры и чаще такое желательно чтобы попадался нам на глаза можно писем столе если вы там больше на кухне бываете, может быть где-то на кухне и когда цепляетесь глазами все время думаете про то что жирафик вам приносит счастье а, что у нас дальше месяц у нас земли всегда имеет свои отличительные особенности все свои планы творческие проекты следует начинать до 18 апреля отметить своих календарях до наступления периода земли так как в противном случае возможны а, уже какие-то обсто... больше земля уже входит в свои права и у нас возможны остановки, препятствия. Более того, 21 апреля наступает период ретроградного Меркурия. Кстати, в самом начале, по-моему, вам сказала, что первые 18 дней идет у нас дерево. Не, я оговорилась, последние 18 дней у нас в земляных месяцах всегда земля. А в, в пери, в, в, до Земли у нас идет какой-то период. Ну, обычно это плюс-минус 12 дней. То есть я говорила, что не 18 дней дерева у нас в, в драконе. Вот. А, скажите, пожалуйста, что значит цветущий балдахин? Цветущий балдахин – это символическая звезда, которая делает людей очень творческими. А, хорошо, если она есть в карте. У, у каждой символической звезды есть свои определенные правила друзья, И каждая символическая звезда, вообще, вообще обязательно изучите курс по символическим звездам. Это абсолютно волшебный курс. И знание вот от того, что вы видите, например, символические звезды, вы сделали свою астрологическую карту, и там, ой, там, же все написано, можно нажать даже в нашем калькуляторе, и там все видно, да, что там, какая звезда, что обозначает. Никакой калькулятор вам не выдаст информации, потому что по каждой звезде это, это прям такая целая прям методичка получается информации, как она работает, на какой фазе ци, что она приносит, если она сидит на таком-то божестве, а что на таком-то, а что так-то, а что так-то. У них есть, конечно, какая-то общая одна канва про каждую символическую звезду, например, каждая символическая звезда, вот, например, цветущий балдахин, он дает какую-то божию скру внутреннюю человеку, которую там человек может как развивать, может не развивать. Но и дает какую-то, знаете, как все они всегда одиноки. Да? Но и дает отчуждение. Да? То есть вот получается у нас, у нас у любой звезды есть плюсы, есть такие минусы. Но все это работает по-разному. В какой-то карте это будет работать вот так-то, в какой-то будет вот так-то, в какой-то будет очень много этого творчества. И может быть не очень много этого отчуждения, в какое-то вообще только отчуждение даст. Это все зависит от чтения всей карты, потому что звезду нужно читать уже вот в самой карте. Почему я немножко остановилась? Потому что, друзья, здесь у меня есть возможность с вами общаться. В соцсетях обычно меня заваливают такого рода подобными вопросами. И э, мне же неудобно под каждым комментарием писать, идите учиться, потому что рассказать я вам не могу. Вот, а вопросы, которые начинают задавать, ну, ну что, я на них не могу ответить, потому что либо мне нужно отвечать, что мне нужно смотреть карту, да? либо мне нужно отвечать, приходить учиться, потому что ваш вопрос требует вообще изучения детального. Вот. и то есть я сейчас, Людмила, зацепилась за вашу символическую звезду, а попыталась ответить многим на многие вопросы. Друзья, если вам кажется, что вы какому-то астрологу можете писать в соцсетях, и вам этот астролог вдруг вот прям раз и там какую-то истину откроет в последней станции, ну, если только он пальцем неба попадет, потому что, не видя карту, ничего сказать нельзя. И вот я, конечно, рада всем вашим комментариям, но, понимаете, когда вы пишете, у меня здесь змея, здесь коза, что со мной будет, да, да понятия не имею, что с вами будет потому что без анализа карты невозможно. Анализ карты мы с вами сможем когда сделать? когда просто начнем учиться, кстати говоря. Сейчас я вам закончу прогноз и э, расскажу про прекрасную новость. Мы набираем новый курс, который буду вести я в сентябре, из него можно оставить предоплату, сейчас будет. И на самом за самые минимальные деньги вы попадете на этот курс. Так что, welcome. Да, э, где смотреть этот балдахин в карте? Нигде мы пока не смотрим, мы вам говорим, сейчас мы говорим про, просто про балдахин, что э, я вам сейчас не буду возвращаться. Вообще вот все, что я вам сейчас рассказываю, друзья, я, э, все это в виде статьи у нас есть на сайте, будет на сайте. И я сказала, что цветущий балдахин, помните, я два раза сказала, но я просто сейчас не могу все время отвлекаться и э, значит, уходить назад. Да? Я говорила, для кого дракон цветущий балдахин? Для тех, кто родился в год или день обезьяны, крысы или дракона. Я про это проговорила, да? Где его смотреть не надо. Нужно просто посмотреть, какой вы день или год родились. А если по столкновениям, то больше негативного будет. Земля, когда у нас она обычно негатив не приносит. Она обычно приносит еще больше земли. То есть при столкновении земель у нас происходит еще больше земли. То есть есть такие законы, да? И э, обычно при столкновении Земли никому неплохо, плохо, не хорошо, ее просто становится больше. Да, звезды при этом хуже работают, как правило, либо вообще не работают символически, а э, земли становится много. Поэтому если она вам полезна и как-то нужна в карте, то может даже быть или все и хорошо от этого столкновения. А если она вот э, вам э, не нужна, а ее еще больше становится, то хуже. Да, да, все, Людмила, отлично. Дракон и кролик считается вроде земные ветви. Больше проявляется во второй половине месяца. Не Вообще не поняла даже, о чем вопрос. А, считается вред. Вред, я думаю, вроде. Больше проявляется во второй половине месяца. Ну, по определенным школам, если вы с отсылкой на вам да, тогда мы будем больше считать когда у нас дракон в свои права входит, то можно так считать. Я на такой вред не очень сильно смотрю. Ну, да, он есть. Ну, слушайте, у нас все земные ветви с чем-то взаимодействуют. И, знаете, то у нас тогда мы вообще ничего хорошего не найдем. Ну, как-то, да, вред есть, но я не зацикливаюсь на этом. Если в карте есть дракон, то самонаказание сработает. сработает. может самонаказание сработать. Действительно так. Два дракона, они нам дают его наказание. Вот, поэтому, ну, друзья, следите за собой. Что такое самонаказание? Все, у кого есть дракон, самонаказание это когда ты что-то делаешь, что тебе же будет во вред, да? вот, вот, это и есть самонаказание. Так, ну я пока иду по нашему, а потом на ваши вопросы. Ладно, пока иду по нашему прогнозу. Если звезда по столкновениям, то больше негатива будет. Я уже отвечала: ничего не будет, она не будет работать. Вот. Скорее всего, она никак не будет ни негативно, не ни позитивно работать. Никак. Угу. Да, один в году дракон хорошо, и сейчас приходит второй дракон, поэтому был вопрос, откуда взял, что будет со двумя драконами. Поэтому так, следим за своим поведением, за своим языком. С продумываем несколько раз чтобы чего-нибудь какую-нибудь ерунду не сделать лишнюю да? вот а, потому что мы наказали это когда мы сами себя наказываем никто нас не будет наказывать никто нас не будет ругать, сам, сам дурак называется если что-то сделал не так а, значит так итак я вам сказала что если что-то хотите начинать то до 18 апреля начинайте дальше у нас 21 вообще у нас ретроградный меркурий начинается который оттягивает и тормозить все процессы, но зато прекрасно в нем заканчивать все процессы, которые вы начинали, да? Вот, значит, это не надо сбрасывать со счетов, нужно более обстоятельно и рационально подходить к планированию буквально любых дел. Но это очень такое, как я уже говорила, благоприятное время, чтобы завершать начатое. В любом случае необходимо оценить, Реальные риски своего проекта в апреле, особенно в конце месяца, слишком м -м, легко принять желаемое за действительное. Э -э значит, благодаря огню тому самому Янскому, про который я уже вам говорила, усиливается позитивный настрой и оптимизм. Поднимается энергетика, личные отношения станут более спокойными и теплыми. У одиноких людей появятся все шансы создать пару. Усилие стремление флиртовать, захочется заводить новые знакомства. Особенно актуально для тем, у кого есть свинья. Стоит, опять же, смотрите на свою карту, свинья если стоит погоду или вне рождения для них апрель э, поможет э, вот в таком назначении романтических свиданий в, в многообещающих знакомствах ведь для этих людей дракон это символическая звезда красный феникс вот так одинокие могут завести романтические знакомства остальные э, какие, ну, расширить круг своего общения если один из партнеров, вновь образовавшиеся пары, будут достаточно бурно проявлять свои чувства, то такие пары не продержатся долго, имейте в виду. То есть, если пара только образовалась, лучше прям вот не изливать сразу все на своего партнера, прям в апреле. Земля статична, она поддерживает отношения, которые развиваются медленно. и, В общем, не стоит их торопить. Имейте в виду. В апреле 23 года очень вероятный, вероятен серьезный поворот в любой сфере жизни, тоже это имейте в виду. В это время человек может осознать все свои тайные страсти, вдруг захочется сменить сферу деятельности или переехать в деревню, научиться вышивать там крестиком, или заняться изучением философии каждому свое не нужно себя сдерживать если желание истинное то его осуществление сделает вас счастливым а если мимолетное то скорее то вскоре все забудется и вы вернетесь к привычному образу жизни в апреле у нас с вами актуально будет тема денег деньги будут как легко приходить так легко и уходить, как песок сквозь пальцы. Не просто будет соблюсти баланс между доходами <с rooms> <с League> и расходами, экономией и расточительностью. Не стоит впадать в неуемные траты, uh, потакать всем своим слабостям гораздо разумнее, поберечь свои деньги и тем самым обеспечить себе чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне особенно это касается людей со столпом личности э, иньского огня на козе месяц несет вам очень неуемных грабителей богатства буду э, будьте предельно внимательны в вопросах трат избегайте общения с излишней эмоциональность э, с излишней эмоциональностью и в принципе будьте благоразумны в этот месяц то есть еще раз, для кого это я сейчас говорю, сейчас я вам сейчас кисточку найду, покажу. Это я вам говорю для людей, у которых... Так, что у меня? плохо-то. Для людей, у которых, видите, именно в дне стоит такой стол да? То есть инский огонь на козе. Именно в дне. Не в месяце не в час, не в году. Именно в дне вот так что у нас вот такая вот история Тут неправильно рисовала это у нас месяц он впереди идет а это у нас год вот а ну да может и так месяц да. а, дальше в апреле могут подниматься вопросы строительства о приобретении продаже недвижимости или земельных участков но лучше отложить Заключение сделки, то есть, вероятно, проблемы с оформлением. но ну, вероятно, когда они будут все-таки ближе, там, во второй половине, ближе к концу апреля, да, еще раз говорю: это когда у нас уже дракон с вами будет во всю земля-земля. Но особое внимание людям, у кого в карте Бадзи присутствует земляной, земляная лет собаки. Собака и дракон, мы с вами помним, что они сталкиваются, конфликтуют между собой и может привести к каким-то жизненным перемен, переменам. Но в текущем году у нас есть с вами кролик. Кролик связал собаку да, и а, связал собаку кар... из, там, из вашей карты, потому что кролик уже пришел значит, у них уже комбинация соединения, да. Поэтому дракон сильно навредить вам не может, но, тем не менее, в дни 16-18 апреля, это для тех, у кого есть собака, я сейчас говорю, не провоцируйте конфликты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Дни. 10 22 апреля и 4 мая сами по себе несут конфликтную энергию старайтесь не усугублять их не усугублять ее проявление в повседневной жизни так, вот это я хотел показать вот дни 10 22 и 4 мая то есть у нас с вами вот у вас есть собака еще и день у нас будет собаки, да, то есть вот на всякий случай. А, значит, история, наоборот, произойдет с теми, у кого в карте присутствует петух, да, в любом месте. Столкновение с годовым кроликом, то есть у нас уже как бы заложено столкновение, с самого начала года несет э, людям, у кого есть петух, беспокойство апрель несколько поубавит страсти и станет на защиту петуха что очень хорошо да? почему потому что дракон вступает в взаимодействие с петухом и образуется новый элемент металла и если металл вам полезен то вас ожидают приятные изменения в той сфере жизни за которую собственно говоря он отвечает а если к тому же ваш на стол личности синь синь на э, петухе, то вероятность новых отношений дружеских, романтичных, деловых, рабочих многократно увеличивается. Более того, если земная ветвь петуха находится в дневном или годовом столбе карте то приходящий э, то приходящий дракон несет ей э, свой дух дух дракона. На целый месяц дает человеку помощников и предвещает счастливые обстоятельства. А этого, это все-таки у нас дорогого стоит, потому что мы помним, что дракон не является ни для кого благородным человеком небесные единицы. Ожидать дополнительной поддержки не приходится. Поэтому людям с элементом воды э, Рен и Квей, то есть э, э, с, с, с любым Кутьямским, Кутинским водой, повезло изначально. Одни под опекой своего благородного человека весь год. Кролик для них благородный. И, вот. А как притянуть к себе энергию поддержки, если ни в карте Бадзи, ни в приходящем времени нет этого самого благородного, а очень бы хотелось. Вот сейчас я вам и расскажу. Я вам только рассказывала, рассказывала, что зачем мне писать вот эти непонятные сообщения, что я по году так, а по месяцу так. Что я из этого должна? Какой я вывод сделать должна? Ангелина, я вам что должна сейчас рассказать? А, если вы родились такой год, то ждите, найдете кошелек, наверное, пойдете и найдете кошелек с деньгами. Ну, понятия не имею, что нужно же брать и анализировать карту дракон у вас в дне рождения, а год петуха, то есть никак не взаимодействует. Приходящий дракон будет взаимодействовать то, что я как раз говорила, и будет вас защищать от кролика. А если петух в месяце, Пештерина, да хоть где? У вас есть петух и приходит дракон, они взаимодействуют, хоть где? Они перестают сталкиваться с кроликом. А вот что вам столкновение приносила Я не знаю. Может какие-то проблемы по работе приносила Потом раз не Подскажите, пожалуйста, мой угод дубликат. Так, друзья, давайте прекратим. Ну, у нас же прогноз или у нас вопросы, ответы присылайте свои карты, буду рассказывать. Так, все, даже не буду читать. А если в карте две собаки? Вторая сталкивается с драконом. Любая сталкивается с драконом. Конечно, да, да. А, ну в смысле, вы имели в виду, что одна будет за, за... Ну, как бы кролик, конечно, может залепить и одну, и вторую собаку, ну, как бы понятно, что столкновение, да, будет больше. Да. Слушайте, внимательно я уж вообще забыла, на чем я даже остановилась. Я остановилась на том, что что же делать, если нету ни благородного ни по месяцу, ни погоду не пришел, не по месяцу не пришел, да? И вот я тут как раз вам хочу сказать, что, друзья, но ну, если у нас нету от времени, у большинства из нас сейчас не пришел никакой благородный ни от месяца, ни от года, что нам делать? Ищите карты других людей своего благородного человека. Что для этого надо? Берете сейчас, сделайте скриншоты таблицы, потом вы мне будете писать, что вернитесь, пожалуйста, там на какой-то там, у нас там 20 какой там на 9 слайд, я возвращаться не буду, делайте сейчас скриншоты. Или ищите эту статью у нас на сайте npugacева.com, там она будет, эта табличка. табличка. Что вы можете сделать? Вы можете посмотреть э, э, в картах, э, значит, кто для вас благородный человек. То есть благородный человек, небесные единицы, это самая хорошая символическая звезда. Это как, ну, если перевести на русский язык, это как ангел-хранитель. То есть это звезда, которая вас защищает буквально от всего. Очень важная, очень нужная, очень хорошая. Вот. Значит, вы просто можете что сделать? Вы строите на калькуляторе карту своих близких, там, коллег, друзей. Вам час рождения не надо, где он родился не надо. Если у вас есть хотя бы три столпа, уже Уже замечательно. Вот, и вы, если находите в карте нужную земную Ведь, то старайтесь часто, чаще общаться с этим человеком. Он всегда вас поддержит, всегда поможет в трудную минуту. Конечно, лучше э, бы, да хоть где пусть она стоит, эта звезда. Понятно, что э, погоду, как бы, вроде, с одной стороны, сильнее работаем, но с другой стороны, надо смотреть, где вы с этим человеком общаетесь. Если вы по работе общаетесь, значит, э, ваша... Сфера взаимодействия – это столпы месяца. Стоит месяц – замечательно. Если это вы лично общаетесь, там, это ваш муж или еще какой-то очень близкий человек для вас, то по дню будет у вас взаимодействие. Ну, по часу мы как бы не рассматриваем. По часу хорошо, если э, это подчиненный начальник, да, тогда мы с вами будем взаимодействовать. Вот. Ну, в общем, просто смотрите, если у вас где-то где есть у человека, там вот например вы бин вы бин а кто-то родился в год свиньи Вот, этот человек вам будет больше помогать это не только в этом месте это вообще по жизни так что табличка нужная сохраняйте а вот. а -а -а -а. ирина а если благородный петух, значит, с петухами лучше обращаться. А если благородный петух, значит, с петухами лучше не общаться в этом году. Ирина, вы чем вообще слушаете? Вот вы чем? Вот вы сейчас задаете вопросы, оттягиваете внимание, или вы прикалываетесь просто так, просто чтобы как-то оттянуть и съесть лишних пять минут. Вот вы, ч... вы о чем сейчас слушаете? У меня так быка. Но они же в столкновении... А, -а, -а, а, а, вон куда вы зашли. Ну хорошо, если вас так смущает, что этот человек вам может не попасть, ну, не помочь, если они в столкновении, окей, не общайтесь с ними, общайтесь только с теми, у кого есть свинья. Ну, согласна, у них есть столкновение, но вполне возможно, что относительно к вам это столкновение никак работать не будет, потому что это столкновение у них в карте происходит, относительно их, а он все равно остается для вас благородным. Ну, сама мысль вообще интересная, я согласна с вами, вдруг они как-то хуже в этом году с вами будут общаться. Не то, что хуже, а ну, более бесполезно из-за того, что их благородный под столкновением. Есть, да, есть, есть правда ваш У меня так быка, так или иначе помощь всегда появляется, это хорошо. У меня благородный человек, это я. Нет, у вас есть благородный человек для вас в вашей карте, это очень хорошо. У вас есть ангел-хранитель в вашей карте. У нас у многих он есть, мы все счастливы, если у нас его нету. Ничего страшного и очень хорошо. Вот, как я уже сказала, даже от чужих людей брать. А, да не, не, не, а вопросы, ну иногда бывают интересные вопросы, я просто вы так пишете, что я не всегда понимаю, о чем пишите начинаю вас ругать, потом думаю а, правильно здесь спросили вот. а, да нет, нет, задавайте вопросы, если, конечно, они не про то, что у меня здесь бык, а здесь коза, о чем мне делать вот, а, если они по теме конечно же, все правильно делайте, молодцы задавайте вопросы вот идем с вами дальше идем с вами дальше ну а если в карте уже присутствует дракон вот как раз мы про это с вами говорили в апреле что же нам делать то есть у нас с вами может быть наказание да? то есть в апреле возможно некоторые проблемы которые человек способен создавать сам для себя например наслаивается настаивать на своих принципах и да? Рекомендации тут понятны. Будьте внимательны к окружающим и вспомните, что в отношениях существует компромисс. А если в вашей карте есть земные ветви, земные ветви обезьяна, крыса, то приходящий дракон достроит комбинацию до треугольника. И в вашей жизни будут непредвиденные изменения в той области, которая у вас выражена водой, потому что он у нас конец треугольника воды. Если у вас, ну вот, например, например, у вас погоду стоит обезьяна, а под нее стоит крыса, то все это может слиться у вас в воду, и у вас воды в карте прибавится. Если она вам нужна, то хорошо, если не нужна, то не очень хорошо. Но, в принципе, мы с вами говорим всего про месяц. То есть мы не можем с вами думать о том, что месяц... Э -э ну прям сильно возьмет и как-то изменит нашу жизнь мы должны сильно заболеть или нас должны уволиться работать все-таки все-таки нет я надеюсь что нет но иногда такая подсказка такой звоночек да он может вам подсказать что что-то в этой области будет не очень ну и для того чтобы там не бежать к начальнику не бить сто, э, по, по столу кулаком да, вот как раз может быть к этому стоит прислушаться а если в карте драконов несколько, значит значит у вас уже есть самонаказание. А если в дне огонь Огоньян дракон, а в год Металлян собака, в дне и погоду они никак не общаются. До тех пор, пока у вас месяц стоит на месте, они никуда, вот когда месяц у нас выбивается, тогда они, у них начинает столкновение. А если, карте, а если крыса в тактцы, ну и замечательно, крысы и крыса. Главное, чтобы еще обезьяна была. Крыса А. Если крыса отдельно, крыса в такте, может тоже, конечно, сложиться сложится треугольник воды. А если вода, деньги, и они полезны? Прекрасно, будет много денег, все хорошо. Но когда у нас много денег, важно, насколько у нас много сил взять много денег. Потому что если карта слабая, то сил взять много денег у вас не будет. Но есть небольшой секрет. Вы можете тогда взять эти деньги с друзьями. Дальше читать не буду, потому что иначе я не успею вам рассказать. Ну, я потом поотвечаю на вопросы. Просто еще много всего впереди. Погодите. Да, да, да. Значит, насколько полезны? И знаково для вас будет э, вот это вот все вот это все, что у вас в воду сольется, зависит от того, насколько вам вообще полезна э, сильная вода. В любом случае э, не смотрите новости, триллеры, ужастики, то что вода это еще и страх и ужас, да? Переключайтесь на комедии, юмористические передачи, чаще улыбайтесь, привлекайте к себе. И своей семье больше позитивных событий. И вообще я вам рекомендую читать классическую литературу. Такую хорошую, которая обогащает внутренний мир. Если уж не охота читать, то хотя бы смотреть очень хорошие фильмы с какими нибудь таким с известными каких-нибудь миров... таких мировых режиссеров того хорошие фильмы хорошее кино, я считаю, обогащает не меньше книги, есть тоже о чем подумать так что смотрите если в карте присутствует земная ветвь тигра а год у нас кролика совместно с месяцем драконы у вас создается сезон дерева а это значит что вам понадобится, понадобится, потребуется стать более гибким, более способным на компромиссы, чтобы такое сильное дерево не, э, не спутало ваши планы. То есть, если у вас вдруг образовался треуголь, э, говорю, сезон дерева, то тоже смотрите, что это вам несет. Дерево – это доброжелательность, про, про, про доброжелательность, про сострадание, про милосердие. Но вместе с тем мы помним обратную сторону этой прекрасной медали. Это и гнев, это и злость. А, так что делайте акцент побольше на, на доброжелательности. Возьмите шерство над уличным котом. Дорогие друзья, если кто-то хочет взять шерство над очень красивым уличным котом, очень красивым, пушистым, трехцветным, Подозреваю, что кошка, потому что, говорят, котов трехцветных не бывает. Могу фотку прислать. Пожалуйста, пришлите мне, я вам его лично привезу, доставлю. Ну, или вы ко мне в гости приедете, заберете, потому что у меня поселился красивый кот трехцветный. Подозреваю, что кошка просто неземной красоты. Но у меня тут конфликт интересов с моей кошкой и с моей. Поэтому, дорогие друзья, месяц очень полезный. У кого большое сердце для благотворительности, кто согласен взять молоденькую, красивенькую, пушистенькую, просто невероятно красивую кошечку, ну просто невероятно красивая, напишите мне на почту, я вам ее как-то доставку организую. Благотворительность подойдет, да. Да, если кому-то деньги не полезны, да. Вот. Значит, кошку прорекламировала. Жалко, фотографию не загрузила. Фотку бы показала. А... Так что гораздо приятнее осознавать, что вы способны к милосердию, чем расплескивать свою злость на окружающих. В прошлом году тоже рекламировала котят, всех разобрали. До сих пор письма пишут мне, котята и их уже котята, они уже все коты красивые стали вот, и их счастливые обладатели точно, точно так же вот услышали на моем вебинаре и приехали так что давайте, кошечка вас ждет прекрасная, вот диковатая в руки пока не дается, да но, но привыкнет ну что, есть для тех, кто родился в мае Месяц змеи. В апреле самое подходящее время для того, чтобы посидеть, посетить доктора. Ведь для всех э, земных ветвей дракона символическая звезда. Так, подождите, подождите, подождите, подождите. Значит, для всех, для всех, кто родился в месяц змеи, для вас приходит у нас э, небесный доктор. Да? Значит, вам обязательно может, нужно можно, можно и нужно сходить к врачам, сдавать анализы, сделать чекап. Если не дай бог что-то найдут, во всяком случае точно и сразу будет понятно, что. А не так, как, знаете, у людей годы уходят, а все не поймут, что у него там в правом боку колет. Вот. Значит, итак, смотрим, что же нам пришло для каждого нашего знака. У нас с вами приходит. Здесь мы смотрим господина дня, а сюда мы смотрим, какое божество пришло. Бин дает э, каждому какой-то, каждому элементу какое-то божество, и э, янская земля, дракон тоже дает каждому элементу какое-то божество. Итак, мы сейчас смотрим на своего господина дня верхний иероглиф в дне. И сначала я вам рассказываю про деревья. Для людей дерево Инского, или янского. Апрель – это период активных действий. То есть пришло самоврождение, которое производит богатство. Мы просто обожаем, когда у нас такие комбинации. Конечно, бы хорошо, чтобы у нас такие комбинации были в карте, но не у всех они бывают в карте, но бывают приходят по времени. Так вот, дорогие друзья, вам захочется проявить себя, захочется активно действовать, быть все время на виду. Если, вам, если вы станете развивать свои навыки, то это обязательно приведет к улучшению материального положения. Возможно, конечно, и работы увеличится, которая принесет, и увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и э, всплывающие долги. Значит, в апреле самым главным будет уметь налаживать вза взаимоотношения с людьми. Это я сейчас деревьям говорю, уметь договариваться. Благодаря этому вы сможете донести свою мысль до собеседника и тем самым поспособствовать увеличению своих собственных доходов. Инскому дереву в апреле захочется проявить себя так таким образом, чтобы его заметили. Он станет фонтанировать идеями, которые, которые способны принести ему дополнительный доход. В апреле увеличится заработок у тех иньских деревьев, кто занимается продажами или услугами. Хорошее время, чтобы заниматься саморекламой, показывать все, на что вы способны. Но в это же время вероятны и конфликты, непонимание. Следует быть более... Терпеливым, не провоцирует скандалы, не идти на, а, вернее, наоборот, побольше идти на компромиссы, поменьше идти на скандалы. В апреле иньскому дереву нужно научиться держать эмоции под контролем. Янское дерево, наоборот, захочет больше уединиться, захочет больше времени а, уделять своему хобби, воплощать в жизнь желания красиво одеваться, вкусно есть, сходить в спа, общаться э, в таком небольшом каком-то между собойчике. Но вместе с, с этим э, появится мысль э, монетизировать свои увлечения, найти дополнительный доход. В апреле Янскому дереву предстоит больше, чем обычно. Трат э, будут тратить на развлечения. Повезет с доходами лицам творческим, развлекательных профессий, тем, кто работает с детьми, у кого есть свой бизнес. Если у Янского и Иньского дерева а, карта сильная, то все перечисленное будет выпущено в жизнь без а, потери энтузиазма. желанием не останавливаться в дальнейшем, и они станут строить более грандиозные планы по поводу продвижение себя, увеличение дохода. А вот если карта слабая, то для того, чтобы месяц принес результаты, нужно заручиться поддержкой коллектива, советоваться побольше с близкими и делать постоянно апгрейд своих знаний. Для Инского и для Янского огня в апреле пришли творческие друзья, совместно с которыми можно свернуть горы и проснуться известно. Для Янского и Инского огня будут актуальны коллективные творческие проекты, совместные мероприятия могут расшевелить ваши таланты, напомнить, что когда-то давно вы могли, умели делать что-то. Так почему бы не попробовать и сейчас? В этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов, имеющих к вам непосредственное отношение, являющихся наиболее важными для вас. Месяц может принести вам решительность и уверенность, возможно, новые знакомства и контакты. Укрепятся рабочие, деловые и партнерские связи. Произойдет расширение круга общения. Но в то же время... Активизируются ваши конкуренты, соперники. Старайтесь избегать конфликтов и ссор. Лучше сосредоточиться на том, что и как вы делаете. Самовыражение – это действия, таланты, цели, стремления человека из хвалиянского огня. В этом месяце возникнет желание ярче проявлять свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию и знания другим людям. Возможно, вы просто захотите добавить в свою жизнь нечто свежее. Но, но так же можете захотеть кардинально поменять свои планы. В этом месяце важно производить хорошее впечатление на других людей, проявлять свои ораторские способности. Опять же, старайтесь гасить в себе бунтарские качества, иначе, иначе не заметите, как окажетесь втянутым в споры и в ссоры. Избегайте необдуманных и каких-то обидных высказываний в адрес других людей. В этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям, вкусной еде, развлечениям. С другой стороны, месяц говорит о необходимости самосовершенствоваться, с другой проверяет вас, провоцирует, ну и на безделье в том числе для Инь и для ян огня в апреле захочется побольше баловать себя кушать вкусные какие-то блюда плюшки встречаться с друзьями радоваться жизни но старайтесь не выбиваться из бюджета иначе восполнить его получится не сразу нехватку денег вы почувствуете уже к концу месяца но в этот период неважно Сколько у вас сильные у вас карты или слабая, главная задача – отсеять токсичные связи. Не слишком близко подпускать к себе людей, отношения с которыми тянут вниз или работают в одностороннем порядке. Для людей Янской и Инской земли у нас с вами в апреле поддержаны они со всех сторон, присутствуют и друзья-грабители богатства, и ресурс. Для людей сильными картами энергии месяца дадут ощущение замедленности, действий, ленность. Это время, когда захочется отгородиться от внешнего мира и быть по течению. Нужно себя перебарывать и стараться попасть в режим усиления самого себя. То есть земля, если ее много, мы сейчас говорим про сильные карты, значит земли много, она и так сильная, и тут приходит еще усиление, да? А вот человек со слабой картой, наоборот, способен почувствовать прилив энергии, желание свернуть в горы и браться за трудновыполнимые задачи. Сейчас, минутку. Для Янской и Иньской земли наступает время действовать вместе с командой. Это время, когда вы сможете достигнуть желаемое через некое сообщество, через объединение людей, через коллектив, команду, э, командную работу. Это очень важно. Если вы захотите действовать в одиночку, то результат в конце месяца вас разочарует. Однако не слишком доверяйте новым знакомым, не всегда ваши интересы могут совпадать. Вы должны в этом месяце акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности, защищенности и при необходимости, пересмотреть сложившиеся взгляды. Прекрасное время начинать заниматься собственным здоровьем, вместе с друзьями ходить в тренажерный зал или пробежаться по утрам вдоль двора. Янское дерево э, получит поддержку от близких, друзей, коллег. Хорошее время для расширения своего бизнеса, для путешествий и отдыха с близкими людьми. В кругу семьи вы будете чувствовать Счастья и, и умиротворение. Для а, иньской земли апрель это прекрасное время сбалансировать профессиональную и личную жизнь. И вы можете пойти учиться, повышать квалификацию, чтобы потом подняться по карьерной лестнице, в то время как в вашей семье могут произойти достаточно позитивные изменения. Вот также ждите инская земля позитивных изменений. Люди. Янского и Инского металла в апреле будут озабочены административными вопросами. Хорошее время для карьерного роста. В месяце необходимо сконцентрироваться на решении актуальных вопросов по поводу продвижения своих идей, заранее заручившись поддержкой. И синим, и геном в апреле... В апрель, Если вы в апреле беретесь за сложные или отложенные дела, у вас будет помощь от близких вам людей. Но не ленитесь, действуйте, так как в этом месяце возможно, некоторая стагнация, захочется больше времени проводить дома с семьей, а не бежать э, завоевывать мир. Но в этом случае вы пропустите прекрасную возможность завершить дела и жить в унисон с приходящими энергиями. В апреле появятся такие качества характера, как целеустремленность, харизматичность, справедливость, само, самодисциплина. Можете проявить склонность к, нас, к напористости, можно заработать деньги, прикладывая все свои знания и умения. Женщины могут действовать через мужчин. Г. Месяц работы для вас предстоит, но в то же время это период активности и оптимистического взгляда на мир. Под влиянием месячных энергий многие планы будут скорректированы. Но готовность к, перемен, к переменам э, и смелость, э, смелости вам не занимать, так что у вас все получится. Для 7 апрель способствует новым начинаниям, особенно если они требуют э, богатой фантазии и креативного подхода. Но не все поймут, не все одобрят, как это часто бывает, поэтому торможение проектов тоже весьма вероятно. Удача будет сопутствовать тем синим, которые не растеряли авантюрный дух и жажду приключений. Для женщин ИГ и Синь в апреле возможность встретить своего избранника очень велика. Только не стоит ждать ускоренного развития отношений наберитесь терпения у мужчин возможны совместные дела с их детьми это как бы отдельно Не те которые ждут женщин а просто же у женщины металла возможно встретить мужчину а у мужчин у них есть возможность побольше пообщаться со своими детьми ну что дошли мы с вами до воды для людей воды, РЕН и Квей, апрель месяц, когда вероятно заработать деньги, идет через карьерные достижения. Особенно это актуально для сильных карт. Если вам а, предложат выйти в неурочное время или взять в разработку дополнительный проект, вы не спешите отказываться. В этом месяце увеличение работы принесет гарантированный доход. Люди со слабыми картами также смогут заработать деньги, но больше в коллективе, а не в индивидуальном проекте. Им нужно хорошо высыпаться, больше отдыхать, набираться сил. Нельзя игнорировать помощь старших товарищей и обучение. Для КВА будет важна репутация, если вы озадачитесь этим моментом то у вас получится укрепить авторитет в коллективе или занять высокую должность любые карьерные амбиции, несущие увеличение дохода в апреле вам по плечу, не упустите месяц. Надо заканчивать начатые проекты, вносить в них новые дыхания, новые идеи, которые появятся в этом месяце. Чтобы уложиться в обозначенные сроки, прислушивайтесь к рим к рекомендациям коллег и руководству. Уренов э, маловато энергии, денег хочется, но сил справиться э, с поступающими предложениями Уренов будет не так много, придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы э, в них разобраться и сделать правильные выводы. Однако, если суметь организовать поддержку друзей, то справитесь со всеми своими начинаниями, сможете проявить себя в рабочих моментах и переговорах э, с партнерами. РЕН, э, не стоит менять сферу деятельности, переходить на новую работу. У мужчин в апреле ожидается весьма бурная личная жизнь, они будут в центре внимания флиртовать и развлекаться. Вот, ну так что, дорогие друзья, напоминаю, что апрель приносит нам солнышко, ну, не такое сильное, как летом, но тем не менее хочется выйти, хочется зарядиться оптимизмом. Так что, пожалуйста, не забывайте, что наша главная задача все-таки бороться с хандрой, которая на нас тут нападает очень часто со всех сторон, так что придумайте себе какие-нибудь мотивирующие дела, оформите в чек-лист, вот. только не забудьте делиться фотографиями, где вы выполняете какие-то свои весенние дела, у каждого человека будут свои планы, кто-то будет решать какие-то глобальные задачи, кто-то будет, может быть... Заниматься просто там спортом, начнет заниматься, выберет маршрут для отпуска. Кто-то, я не знаю, наблюдает за тем, как распускаются первые цветы. Важно все. Так что, дорогие друзья, весной расцветает сердца. Ну, и в заключение наша с вами любимая денежная звезда согревание денежной звезды. В апреле апрель у нас с вами апрель у нас с вами где она будет на юго-западе юго-запад 2 и 3 денежную звезду все знают когда у нас есть правила кто не знает сделайте пожалуйста сейчас скриншот где мы ее греем где-то на уровне примерно метра ищем нужен нам нужный нам сектор в нужном нам секторе мы греем звезду там вот у нас есть дискуссии большие как нам ее греть. Друзья, разные преподаватели говорят по-разному. Я говорю очень просто. Выберите себе нужную двухчасовку. Двухчасовку я беру по солнечному времени, то есть переводим ее. Нужный день и, собственно говоря, ставишь таблеточку. Ну, она обычно горит там два часа, если ее еще хватит этой свечки, там, пусть догорает. Даже если приходит какой-то уже не очень хороший час, например, вы захотели поставить эту свечку, вот вам очень захотелось, час тигра, да, ну, и она еще зайдет как бы на час кролика. Так тоже можно, но главное, в кролика начинать нельзя, да, ну, в кролика вот в данный, в 9 апреля, 9 апреля. Когда греем? 9 апреля на юго-западе 2 и 3. Вот эти дни, когда, часы, когда хорошо это греть, в этой колонке часы, когда плохо, когда нельзя. А в этой, в этой колонке люди какого года лучше, людям какого года лучше это не делать. Да? Дальше, какого года рождения по земной ветви? 9 апреля, 12 апреля и у нас с вами еще 21 апреля. Друзья, все данные, все таблицы, все расчеты у нас с вами... Есть в форме статьи на моем сайте н.пугачева.ком. Ой, сейчас уже про ловушки. Чтобы дракон в ловушку запереть, нужно все три его ци запирать или достаточно только основную ци запереть? Тань, я сейчас не, Татьяна, я сейчас не готова говорить про ловушки на всю вселенную потому что мы проходим с вами у ловушек есть четкие правила мы проходим на закрытых на как бы это закрытые курсы и сейчас сидеть вот людям рассказывать про ловушки про подвалы про невидимые знаки я не готова потому что сейчас люди, которые шел шел просто так прошел что-то где-то услышал и начал применять и понятия не имеет что он делает и это только хуже будет поэтому с ловушками ну, на открытых таких вебинарах я не очень я хотелось бы отвечать потому что ничего хорошего не будет ну и потом а зачем вы, собственно говоря в ловушку запираете, дорогие друзья мы не запираем просто так все подряд что нам, нам не, что нам не нравится Потому что, да, все, что попадает в ловушку, оно перестает как-то там вредить, функционировать. Но у каждого божества есть много функций. Более того, вы живете не один. Если для вас этот дракон приносит вам дрянь какую-нибудь, да, и вам вот как-то хочется его в ловушку убрать, вы подумайте, а вдруг э, дракон – это здоровье для вашего ребенка или деньги для вашего мужа. И вы, убирая ловушку, подставляете другого человека если вы, конечно, живете один, можно убрать ловушку вот у меня, например, тоже есть очень плохие земные ветви, которые мне прям четко, явно вредят, но я до последнего стараюсь их не, не убирать в ловушку, я, по-моему, все время про ловушки рассказывала на открытых вот рассказываю да, как я крысу, но вот я ее убирала уже в коронавирусный год когда может уже, просто я уже понимала что что ее нужно убрать Потому что, ну, крыса, с одной стороны да для меня седьмой убийца я слабая мне она не очень хороший, у меня он уже есть этот, этот крысеныш картина вот а с другой стороны седьмой убийца дает очень много нам качеств например вам же да, дает качества, но вот без которых я например не хочу сейчас оставаться например седьмой убийца для людей которые занимаются каким-нибудь бизнесом собственным, он ну, абсолютно незаменимый, потому что как же вообще заниматься бизнесом, не весело убийцам. Ну я шучу, конечно, у нас много звезд, которые дают возможность человеку заниматься бизнесом, потому что все-таки согласитесь ходить на работу и заниматься, пусть даже самим маленьким женским делом, это, это абсолютно разные вещи. Вот, и тут абсолютно разный характер надо иметь. Поэтому мы просто так ничего не закрываем с вами. Не убиваем, ни в какую ловушку не прихлопываем. Запись будут. Э, да, запись будет. Кстати говоря, пока мы с вами идем про ловушки, пока мы сейчас ждем, сейчас Татьяна выйдет, что бы я вам хотела, э, куда бы я вас хотела позвать. Дорогие друзья, приходите. Приходите, пожалуйста, Елена, если у вас э, есть ссылочка на фундаментальный курс, сбрасывайте. Значит, у нас есть фундаментальный курс, куда я приглашаю всех людей. Э, и от, начиная там, с новичков, которым мы начнем самые-самые-самые-самые простые правила объяснять. И заканчивая людьми, которые где-то учились, что-то слышали, ничего не получается, никуда не сходится. Приходите на фундаментальный курс Бадзы. Фундаментальный курс Бадзы ⁇ это очень большой, красивый, интересный курс, который можно проходить весь, можно проходить частями. Но самое интересное начинается в самом начале. И фундаментальный курс Бадзы ⁇ это астрология. В как раз вот та техника, про которую я сейчас вам говорила, где мы будем проходить всевозможные ловушки, где мы будем проходить, Но для этого нужно разбираться в природном бадзе. Не просто где-то что-то слушал или где-то я учился когда-то у кого-то, вот. или где-то я какую-то книгу прочитал, а это именно разобраться в природном бадзи с самого-самого начала. И все люди, даже те, которые учились в каких-то других школах, которые к нам приходили, они были в абсолютно полном восторге. У них все уложилось по полочкам, все разложилось, и все стало понятно. Курс, курс конечно, это, это может быть просто курс, который вы прошли с первого по четвертый шаг, но вообще это курс, который подразумевает, что вы будете переходить с одного курса на другой и вот все мои курсы они выстроены в линейку в течение двух лет их можно проходить потихонечку мы обычно так плывем плывем потихонечку с вами можно ну, у кого-то кто-то сходит с дистанции например проходит первые там курсы сразу потом берет паузу возвращается через год но надо сказать что у меня раз в два года проходит то есть у меня так, так курс расформирован, что я каждый год не набираю группу. Поэтому, дорогие друзья, начнем сначала. Или кто у меня уже какие-то курсы проходил, но самую основу-то и не взял. Приходите на эти курсы, потому что на этот курс вы сейчас можете. Мы сегодня первый день его рекламируем. Да. Вот Лена сейчас сделала, Лена Толстопрова сбросила ссылочку и закрепила эту ссылочку в чате. Переходите по ссылочке, вы можете 2000 рублей оставить, и вы попадаете на курс, который будет идти там что-то около двух или трех месяцев, ну, двух, скорее всего, месяцев, и вы будете ходить, приходить. Он у нас начнется в сентябре. У нас будет по два урока в неделю. И вы можете попасть на, попасть на этот курс по сейчас по самой минимальной цене. То есть вы делаете 2000 предоплату, и э, эта предоплата, естественно, идет еще и в оплату потом, но за вами фиксируется, вы как бы уже попадаете в, в группу. То есть мы только начинаем набирать. Мы еще не закончили, вот еще у меня идет последний курс консультзе, но мы уже начинаем набирать новую группу, уже даже не знаю, какой по этой программе, ну, наверное. Пятая да, у нас с вами это пятый поток двухлетний. То есть мы до этого по манфру, у меня по этой программе вот, вот, пятый поток. Да, же, мне кажется, четыре потока прошло, восемь лет. Четыре потока прошло по этой программе, по фундаментальному курсу. Программа вся уже у нас с вами откатанная со всеми домашними заданиями, которые э, обычно привлекаю. Вот на этот курс для новичков я тут привлекаю методистов которые у вас будут свои личные кабинеты и методисты будут с вами общаться и проверять эти домашние задания вот. значит у вас в личном кабинете у вас будет чат со мной где можно задавать будут любые вопросы что вы изучите там лучше конечно перейти посмотреть программу потому что программа огромная мы с вами уже почти прощаемся вот значит вы основные положения чтения карты бадзи фазы ци 4 занятия взаимодействие элементов три занятия углубленное изучение каждого элемента личности 12 занятий то есть вот, когда вы мне пишете у меня тут змея а тут а, а тут вот у меня собака вот, вы должны понимать что у нас только одно занятие просто по элементу личности как как читать карту, что с ним происходит, какие элементы, как с ним работают. Вот. А, уроки по всем элементам личности и секреты, а, секретные правила в новой, по новой системе. В каждом занятии будет а, досконально разбираться карта одного элемента личности, одного господина дня, но рожденного в разные сезоны. То есть один и тот же человек, это абсолютно разные человек, это будут абсолютно разные люди, просто от того, что они рождаются в разные месяцы. То есть у нас китайская астрология строится совсем по другим понятиям, чем там нам всем известная западная. Да? А, вот. И напоследок, то, о чем вы не говорят в интернете, то, о чем мы сегодня с вами разговаривали, да, это взаимодействие элементов, скрытые взаимодействия элементов, скрытые комбинации, которые мы не видим глазами, но есть внутри карты. Это сэндвичи, это залковые столпы, это ловушки. Вот пять занятий тоже такого будет. Вы узнаете, что делает ваш элемент личности полезный для общества, а значит, как стать востребованным человеком. Для закрепления занятий, как я уже сказала, у каждого урока будет домашнее задание. Вообще у нас очень обычно эти потоки бурные, буйные, потому что у нас все время в этот поток заходит сразу большое количество людей, которые, ну, вот как я уже сказала, уже настолько ну, уже обкатанный, что, что как преподавать, о чем говорить, как лучше знания вам преподносить, здесь уже у нас никаких вопросов нет. А, и хочу сказать, что будут практические занятия. Обычно мы делаем практические занятия по вашим вопросам, по вашим картам. Это все, конечно же, обязательно. Научитесь смотреть на карту бадзи. А, и вы научитесь не просто свою карту читать. Вообще, наша школа ⁇ это школа, которая готовит астрологов, которые зарабатывают деньги. Поэтому, если вы хотите получить профессиональную профессию, а не просто что-то там насобирали в интернете, что-то пытаетесь кому-то рассказать и получить там тысячу рублей за свой рассказ, а хотите иметь действительно фундаментальные знания, чтобы действительно было у вас, что людям давать, что продавать, как работать с этими знаниями, то приходите и учитесь в серьезную школу с серьезными знаниями, с, серьезными, а, с серьезным уже опытом работы, из которой вышли тысячи, уже не побоюсь этого слова, тысячи астрологов. А, но не все остроги прямо они идут и практикуют и многие же просто для себя это делают для себя, для мужа, для детей, для родственников, для подружек вот, а многие, ну, сотни-то уж точно это люди, которые консультируют и которые зарабатывают деньги так что приходите, дорогие друзья, в нашей школе а, ну, вообще самое такое, наверное мы стараемся очень к ученикам но максимально много давать ученикам, скажем так, за, за минимальные деньги по, по, по рынку. А, но самое важное, знаете, вот я даже вот недавно смотрю, в Инстаграм, что ли, какая-то реклама, раз, прилетела, или, или где-то в интернете, какая-то реклама, и какой-то курс рекламируют и такой значит, как, как бонус пишут, что у вас будет доступ, к этому год к курсу целый год вместо двух месяцев действительно все школы дают всегда ограниченный доступ то есть они дают кто-то ну, на год мало кто дает обычно дается на месяц там, может, на два максимум кто-то на две недели кто-то вообще никакого доступа никаким материалом не дает то есть вот посидели отучились вот я помню сами мы так учили в свое время в свое время так модно было, что ничего ни не дают, запис, записи не дают, ничего нельзя, чего усвоил, то ушел, а что там слушаешь какие-то какие китайские иероглифы, пять дней, ничего естественно не усвоил. Так вот, у нас все не так, друзья, все записи остаются с вами, все методички остаются с вами. Все э, возможности, в конце концов, написать на письмо остаются с вами. вот Так что свидетельство об окончании курса. Все, все это будет. Дорогие друзья, если вы сейчас перейдете по ссылочке, оставите 2000 рублей, то весь курс э, вам будет, весь курс, я имею в виду, с 1 по 4 шаг, будет для вас 11 900, ой, 11, 16 900, конечно же. Э, друзья, это это у нас с вами 26 занятий, 26 занятий, не те курсы, которые вы, ну, где-то я видела там вот за 5 тысяч рублей, за 5 тысяч рублей вам расскажут то, что у меня на ютюбе висит бесплатно, поверьте мне, скорее всего, с моего же ютюба и взяли, и все это скомпоновали, и сидят по 5 тысяч продают, или по 10, да а, а курсы такого уровня в других школах а, я как-то вот ну я все равно слежу смотрю но это пятьдесят восемьдесят тысяч друзья 50 80 тысяч какой-то один шаг так что дорогие друзья наша школа в этом плане мне кажется лояльна. вот юлиана пишет девочки курс потрясающий без основ невозможно понять все остальное. Разрозненные знания и отсутствие структуры приводят к, ошиб... к ошибочным выводам. А в школе Наташи Пугачевой помогут во всем разобраться и все разложить по полочкам. Тем более, что и цены в этой школе более демократичны, чем в других школах на просторах интернета. Проверено! А -а -а, спасибо Юлиана. Поэтому лично я безгранично благодарна Наталье и всем профессионалам школы. Юлиана, очень, спасибо, очень очень приятно, потому что я, конечно, вам тоже могу тут, вот, такие вот интересные, но вот, такие вот живые, когда в чате пишут, мне очень очень греют душу. Потому что у нас тоже очень много таких отзывов приходит, интересных. Знаете, я помню, когда первый раз принесла, ну, вот эти знания начала преподавать. И когда вообще эти знания, ну, мало кто знал, вот такой вот был у нас отзыв, мы его прям сохранили. Но сейчас везде прямо, прямо ваш курс по фундаментальному базы обсуждают, как в начале книги про Гарри Поттера. То есть это вот как раз там 8 лет назад, когда мы его начали продавать, и все вот эти чаты в интернете, все какие-то паблики, все начали сильно обсуждать. Да, вот я помню. Вот. Шла на курс, даже не предполагала, что найду э, эти ответы. Явившимся для меня открытий по степени равными с великими Нобелевскими открытиями. <laughs> да. В общем, спасибо большое. Есть, конечно, такие, просто, такие отзывы, которые просто цепляют <laughs> и просто не уходят очень долгие годы из, из наших, даже из нашей памяти. почему мы делаем не 3 не 30 даже не 30 а уж тем более не 50 и не 80 тысяч за курс друзья, как, как это стоит другой школе объясню э, во-первых у каждого свой, свой маркетинговый ход то есть многие школы хотят меньше учеников это меньше проблем меньше вопросов меньше меньше вот этой всей возни да вот а день как бы больше все, все очень просто. Да? Вот. А у нас, мне вообще кажется, цены, я даже, мне кажется, мы их не повышали. Мне кажется, мы их даже понижали. Вот когда начался коронавирус, мне кажется, их даже начали понижать, потому что мы понимали, что многие люди сидят, деньги зарабатывают, учиться хотят, какие-то новые профессии осваивать надо. Друзья, сейчас астрология, ну, я не знаю, будет ли она еще когда-то выше, но она просто, на самом сейчас, вверху, просто толп. Почитайте любые э, любые исследования, да, по э, вот просто смотришь там статистически, что э, астрологии, еще что-то было, не помню, что вот недавно мне кто-то скинул, что там э, интерес возник, там, что даже за год просто увеличился там, в какую-то тысячу что ли процентов. По-моему, какой-то сайт публиковал, у которого, который продает курсы. Который продает курсы, какие курсы там расходятся, что-то вот такое. Я просто удивилась, мне кто-то из знакомых прислал именно по астрологии, еще по какой-то науке, не помню по какой. А вот, то ли по психологии, то ли вот не помню сейчас почему, то ли по эзотерике по какой-то, что-то что вот такое было. Вот. То есть люди к этому обращаются, людям нужна помощь, люди ищут таких специалистов. Поэтому, друзья, приходите в профессиональную школу, профессионально обучайтесь. Мы даем ровно те же курсы, которые другие школы дают за 80, поверьте мне. У нас просто большие дружные группы собираются, как правило. Мы привыкли работать с большими группами, мы привыкли к этому, мы привыкли, что вот у нас… И мы… Еще, да, вот еще важный момент. Почему мы стараемся минимальную, минимальной цену держать? Потому что мне, я заинтересован, чтобы как ни на можно больше людей пришли, даже ради интереса поучиться на первый, четвертый шаг. Потому что как только, в, то есть я понимаю, что мы будем два года, кто-то будет сходить дистанции, кто-то будет оставаться. И понятно, что чем больше у нас придет на первый самый курс, тем больше людей у нас пойдет, естественно, дальше и дойдет, собственно говоря, до двух лет обучения, до последнего курса. Там можно, там не все курсы обязательно проходить. Там вот с первого по шестой шаг желательно пройти. Дальше вы можете выборочно про деньги пройти, там про, э, там, про отношения пройти курс. Вот. А потом фэнши плюс бац, все, у нас там никаких особенно курсов нет. Это уже все повышение квалификации. Хотите проходить, не хотите не проходить но все полностью вы будете знать вот я от А до Я естественно пройдя вот фундаментальный курс астрологии поэтому конечно же я заинтересована чтобы как можно больше людей пришло на него и поэтому мы держим минимальные цены потому что для того чтобы вы пришли чтобы вы это попробовали чтобы вы Начали, возможно, консультировать, возможно, уже разбираться в своей жизни и, и поняли, что это такое. Так что приходите по ссылочке, вносите предоплату, и я вас уже жду с распростертыми руками в сентябре. Более того, а еще у вас тут и будут бонусы. то есть Во-первых, у нас практические занятия, но я практически занятий немного тела не буду вам врать, что мы прямо на практические занятия будем каждую неделю встречаться. Ну, пару-тройку раз так в полгода делаю. И на них мы приглашаем всех, кто проходил мои курсы. Бывает у нас такое, да. Вот летом буду опять делать, обязательно, да. Бонус у вас будет китайский солнечный календарь на сто лет в электронном виде. Ну, извините, его вообще по 100 долларов продают другие школы. Даже в электронном виде он подешевле, но продается, никто их не раздает прописные китайские иероглифы, техника, секрет древнего мастера, моя любимая, вообще техника прекрасная, книжечка у нас такая есть, вот. Так что э, стоимость курс, курса будет постепенно увеличиваться, то есть мы его будем поднимать, поднимать, поднимать, поднимать. Э, к старту продаж где-то в конце августа вы увидите, какая будет у него цена, но для вас она не изменится, если вы сейчас несете предоплату. Так, друзья. Что мы будем проходить? Пожалуйста, перейдите на курс по ссылочке, вы там почитаете все, да? Обязательно вам дадим свидетельство, записи, обязательно у вас будут все записи, обязательно у вас будут вопросы-ответы у нас, что мы проходим на каждом занятии. Вот вы зайдите, пожалуйста, и просто почитайте все методички каждого занятия, каждого шага. И вы посмотрите, сколько у нас, вот, вот видите, шаг второй пошел. Это все программа курса, который мы с вами будем проходить. Вот шаг 3 пошел. Вот это все, все, все, даже если вам кажется, что что-то увлекает, и вы уже про это знаете, поверьте мне, что вы откроете просто миллион новых знаний для себя. Это шаг 3-4 программа курса 3 четвертого шага. Так что переходите, друзья, по ссылке. Ну, во-первых, вы можете почитать всю программу курса, потому что я еще час буду рассказывать. Вот, вот все, что я вам показывал, это все программа вот этого курса, вот этого курса, на который я вас приглашаю. Вот представьте такое количество занятий, такое количество тем. То есть мы с вами встречаемся, сколько я вам там показывал, 24 да, занятия, и там 65 тем. Там какие-то занятия мы объединяем, какие-то мы добавляем. На, самый, на самом деле, 26 занятий, но там на самом деле меняется у нас. Бывает, ну, в, в, все зависит от группы. Всегда все зависит от группы. С кем-то мы быстрее идем, с кем-то чуть помедленнее. Ну, вот почитайте, 65 тем мы с вами пройдем за, ну, вот где-то там месяц два, может, два с половиной идет этот курс. То есть мы в сентябре начнем, перед Новым годом закончим. Ну, не перед Новым годом, ну, да, скорее всего, перед Новым годом, да. Перед Новым годом, да, закончим. Вот, до Нового года я его буду читать. Переходите по ссылочке и начинайте вступать в группу. Будьте первыми новобранцами, кого мы берем на, уже на новый обучающий цикл. Все, дорогие друзья, я приглашаю Татьяну. Рада была вас всех увидеть. Большие молодцы. задавайте интересные вопросы. Задавайте дальше в соцсетях, как успеваю, читаю. Вот, Татьяна, привет. Привет, Наташа. Ну все, я ухожу. <свят> Хорошо.